Росло все как Семью ниху даже не видно Ничего делается Ладно, сводим, посмотрим зарастали стежки-дорожки где проходили милого ножки Семенинская копия. Сколько здесь берила было добыто. Да. Потом Гурков работал. История умалчивает. Куда он сгинул? Около... 30, что ли 25 метров это шахта тут двигатель стоял клеть опускалась поднималась ну, в общем Ну, эту дёрку нарезал. Тут еще на пятки. Вот там, там вот эти в общем езде разгуляться по дороге домой но наверное не добраться до дома Метров 300 отошли. Еще какие-то ямы. Да, ямы. Тут ямы, везде ямы. Здесь две жёлтые емы. И канавка. Отсекали. Ну, интересно. Да. Да, да, да. Ну, Пойдем дальше. Да, говорю, мистер. on, let's irk the silk a all of that, spectators at a power of It's the new garage It's the new chain on Ла мур, ла on fait silence, он он а Hudek, Hudek, Hudek, Hudek, Unfusilli, set on terre, majeur. Alors, un Unen word regar, el que la mort